Новосибирск. Город, который находится в самом центре России. В нем проживает 1 миллион 600 тысяч человек. Этих людей не пугают ни суровые сибирские морозы, ни прочие тяготы жизни. Через город протекает великая сибирская река Опи. Немного рек в мире могут сравниться с ней по своим масштабам. Когда кончаются холодные месяцы, в Новосибирске наступает лето. Иногда жарко, иногда не очень. Но она всегда радует своей красотой. Не только потому, что зима здесь длится очень долго, но и от того, что уникальная природа этого дикого края начинает жить своей активной бурной жизнью. Памятая давний спор с друзьями из европейской части России о том, можно ли в городской черте отдохнуть так же, как на каком-нибудь курорте, я решил сплавиться на надувной лодке по реке, ночуя на островах. Причем, дабы добавить изюминку путешествию, я решил сделать это в одиночку. Получилось или нет, смотрите далее.